Собираемся ехать с озера Малави. Сейчас мы были недалеко от и буквально 120 километров доехали до озера, до Синга бэй. А сейчас поедем севернее 350 километров отсюда в Нхата бэй. Говорят, там самые прикольные пляжи. Прямо возле нашего домика. Вот домик наш. А вот прямо возле него растут кокосы. Хочу попробовать открыть кокос без использования ножа. Ни разу этого не делал. Так, эту штуку открутили. Сейчас надо... Сейчас надо кожуру снять. Вот такой выступ. Сейчас попробуем в него... Короче, фишка в том, что кокос недозревший. Он этой деревяшкой проткнулся очень легко. Значит, внутренняя часть, внутренний орешек, он еще не сформирован. Обычно убираю, что я отжмык. Верхний слой. И потом у тебя получается орех внутри. И орех потом раскалывается, а эта фигня сразу раскрылась. Представьте, что я на необитаемом острове, я очень голодный. Да. Пожалуйста. Ну, видите, какой мягкий. И сама эта штучка, она еще не сформирована. Она вон как, как желе. Ну, пахнет. Пахнет кокосом. Остановились на дороге, хотим купить. Видишь? А, она просто... А это самые копченые. Это драйт, да? Да, это Nice fish. Nice fish? Yeah. Будешь покупать? Нет. А что ты Я оно... на улице не, лов... не ем. А, да, у меня есть А, вот я. Блин, ну ладно, а вот что коптится, вот наши, короче, вчерашние пираньи. А вот за ней вот есть фиш? Бьюме? Бьюме. Понятно. Так ни разу не переживал за хамелеонов. А, он, знаешь, почему он так ходит? Потому что асфальт горячий, и он лапки, короче, это, ему жарко. А может, он крадется просто. А может, них просто такая движуха, как палочка. Дед, понял, как, как будто ведь на ветру катает, качается. Иди сюда, детка. Это хамелеон, детка. Да подожди, дружок, дай руку. О, снимай его! Он меня кусает, он меня кусает! Ах ты собака! Давай камеру держит! На, держи! Ты видел, смотри, поснимай, вот смотри. Видишь след? Да, нормально. Прикольно. Это вы, короче, остановились, это каучуковая ферма. Вот это все каучуковые деревья, силиконовые деревья. Вот такие вот мячики продают. А куда ты шоу? Куда шоу дебол? Такой как будто много маленьких резиночек. Он не обработанный, ничего. И он внутри полый. Скачет пипец, как круто, да? Каучук. Очень легко скачет вообще. А куда еще силикон? Жидкий. Каучук, силикон. Вот он, смотри. Rubber fresh. Ага, yeah. свежая резина. Сверхлая А, до фактора. А, как это работает? А, вот, смотри. Сверхлая yeah. резина. Смотри, короче, Паш, я тебе научу. Вот делаешь такие прорези. Yeah. С них постепенно стекает. Вот у них наполняется, потом yeah, вот такую вытаскивает. How much the ball? This one ten thousand. Ten thousand? Yeah. Ah, no problem, no problem. No problem? Discount? No Discount? Yeah. Discount? Yeah. Ten thousand. <laughs> Ого. Короче, запарили чувака, чтобы он сделал на маленький, типа как теннисный мячик, но за тысячу. Тысяча – это полтора доллара. Так это и за три. Это он сейчас просто сделает основу, а потом замотает этим э -э резиной. Так это есть основа, да, но она просто, вот он просто и летит. Сморван. Сморван. Это вообще легкая работа получается. Да. Давай а, тоже а сделает, паш, паш сам. Ну, сделай мне мячик, пожалуйста. Хаби-Деб. Не, подожди, как hard? он так кругло yeah. делает красиво? Просто со временем. Птицы идёт, yes, job. Вот у меня hard. Не, он It's fine. так круглый будет, он просто видишь стягивается, и он постепенно становится круглый, идеально ровный. Знаешь, чем пахнет этими а, сушеными кальмарами? Ты можешь сожрать, может быть реально кальмар на самом деле. Но он выглядит так же, честно говоря. У меня руки теперь пахнут этим кальмаром, кальмаром да, и теперь надо их помыть. Ты чё кайфуешь для того, что всяких чернёз занимаешься? Кальмаром, тоже пахнет? Нет, это пахнет... Тоже знакомый запах, на самом деле, но не пойму, что. Как милошейка. Резким Ба. Резервативами пахнет. Кстати, да. Виды потрясающие. Есть места, которые похожи как Санторини, Греция. Знаете, да, наверное, такое? Только дешевле раз в 10, наверное. Страна вообще классная. Дешевая, дружелюбная, интересная. Ну как интересная? Вот озеро Малави интересное. А, так что какие-то достопримечательности здесь. А, не сказать, что прямо супер захватывающие или какие-то впечатляющие. Но озеро оно достаточно большое. Прямо вот здоровое, здоровое, как море. Видимость этого озера до 20 метров. Вообще-то. Содержит 7% мировых запасов пресной воды. В этом озере, так что у кого будет возможность, обязательно побывайте на озере Малави. Вообще класс! Едем сейчас значит, из Малави вот по таким живописным местам в Танзании, или как говорят местные, Танзания. Дорога просто огонь. Похоже на что? На Грецию. 20 человек уже сошлись во мнении, что это Греция. Паш, что ты делаешь? А Кормлю Чуваков. Чуваков? Нормально, не едят. Нормально, да, пока не лезут. А что он не ловит? Они не дрессированы. Ты не бойся. О, батя пришел, короче, всех прогнал. Он сейчас точно к тебе в окно залезет. Я сказал, не брать из чужих рук. Вот этот батя стоит, точно батя. Да ему, что ты? Да пошел в жопу. Страшно тебе, блядь? А ты не страшно, блядь, пацан? Ну что жопу показывает. А че теперь другие не берут? Ну что батя пришел, пока батя не поест, никто не будет ест вещь их прогоняет самая большая опасность в Африке помимо дорог это еще животные вот эти вот которые ходят везде и которые у тебя могут прям перед машиной все эти фары проскочить и все вся экспедиция накроется медным тазом После офигенно долгой границы мы остановились на небольшую остановку в чайном поле, в чайном поле Танзании. Сейчас будем собирать верхние три листочка. Вот обычно собирают эту вот штуку. Вот. Но это, конечно, еще не созрело, потому что, видите, уже все общипали. А вот самую-самую только завязь вот эту собирают, и она вот идет на чай. Ее ферментирует ферментирует. А вообще выглядят как эти, как такие... Не всем, как чайная плантация, какие-то сады. После небольших совещаний мы решили, что это кофе, а не чай. Вот, смотрите. И там да, ну, короче, у вас есть шанс исправить меня. Я собирал чай на Шри-Ланке, собирал кофе в Колумбии. Но я не знаю, что это. Это кофе 100%. А Серега говорит, что это чай. Серега. Я да. думаю, что это чай. А, да, это Видишь, что каких листочках обернутых, обернут, об, об, об, оборванных так. сверху? Так. А это чай, когда собирает их, обрывает. А кофе-то от а чего это? Короче, это. Напишите в комментариях, что вы думаете. Мы пришли в местную кафешку, можете посмотреть, что здесь происходит. Сейчас нам принесли еду. А... Okay. Yes, yeah. so, guess... Окей, лайрей. No. No. No. No. лучшее заведение, в котором мы были за все это время. Говорят по-английски. В играет. Сначала мыло, не забывай. Вода теплая, Подумали об этом. Ну что, что нам приготовили Сами лайк, пацаны, бобы, рис, бобы, фрукты, и соус, и вообще огонь. Как тебе? Понравилось это, да, Паш? Все было хорошо, вкусно, и всего за 7 баксов на десятерых. На троих. А то, что за мной доедают еще 7 человек. А ты скажи, что включено было? Вот эти наши три блюда, плюс чай, Плюс э, две бутылки кола. Но я не факт, что вот колу, может быть, нам еще не включили. отдельно уже оплатили. Да? Платили? Чай да. с, э, э, с джинджером. И сейчас чем был там? Кардамон. Кардамоном. Окей. Тебе понравилось? Я считаю, что стоит переехать из Биберева в, в Танзанию. Серега, тебе понравилось? Конечно. Особенно бананы с кетчипом. Бананы <laughs> с кетчупом были нормальные, да? Непередаваемое ощущения Ну, стоило это два доллара или нет? Или ты переплатил? Все новое что-то стоит.